Это Максим. Недавно он открыл собственную кофейню и готовит вкуснейшие напитки с бодрящим ароматом. Но есть одно но. Стаканы Максима внешне ничем не отличаются от стаканов других кофеев, а это негативно влияет на продажи и оттягивает сроки создания его кофейной империи. Друг Максима посоветовал ему заказать брендированные крышки для бумажных стаканов у компании Укр Топ Пласт. Максим выбрал яркий дизайн, подсчитал нужные ему объемы и заказал партию крышек с логотипом своей кофейни. Теперь про Продукцию Максима все узнают. И у его кофейни появилось много постоянных клиентов. А поскольку заказ Максима увеличился в разы, он получил партнерскую цену от Укртоп Пласт и значительно уменьшил себестоимость своих напитков. Хотите также? Заполняйте форму на сайте UcurtopPlast.com.ua прямо сейчас и создавайте уникальный узнаваемый стиль для своей кофейни. Укртоп Пласт. Вашу продукцию будут узнавать.